Апорт, апорт, ищи. О, красавчик вист. Ай умница, ай умница, молодец. Ну вот, с полям. Савчик Вист нашел, конечно, камыша здесь валом. Ну, е, ну, -то... Апорт. Молодец, дай, Хорошо. дай, Вист, иди сюда, иди сюда.